За весеннюю сессию в Думе неоднократно поднимался вопрос о том, кто развалил Советский Союз. И чаще всего обвинения были в адрес коммунистов, что это коммунисты развалили Советский Союз. В частности, на этом настаивал Володя. Так вот, для чистоты исторических событий я должен сказать, что коммунистическая партия Советского Союза была запрещена в стране в августе 1991 года. И она уже не существовала. Она была распущена. И если нет партии, то нет и коммунистов. Следовательно, в это время партия не работала и разваливать страну она не могла. Именно коммунистическая партия была оплотом э, сдерживания вот этих э, сепаратистских сил. Но для того, чтобы развалить Советский Союз, понадобилось именно ее и уничтожить. Поэтому коммунистов в развали уже не участвовали. В это время существовали другие партии, Яблоко, ЛДПР, две демократические партии. Вот, пожалуйста, к ним и предъявляйте претензии, почему они не защитили Советский Союз. Но Советский Союз развалили не по политическим, а по экономическим мотивам. И после этого начал демонтаж ну, всей экономики страны. За небольшие пять лет было уничтожено около 80 тысяч промышленных предприятий. И это уничтожение, в общем-то, продолжается. Вот за последние четыре года у нас число предприятий промышленных сократилось на 1 миллион 360 тысяч. Только в прошлом году 240 тысяч предприятий было уничтожено. Что же это за политика? У нас было 12 тысяч больничных учреждений, сейчас осталось пять с половиной. У нас на треть сократилось количество школ, у нас вдвое сократилось количество детских садов. Почему все реформы, которые проводят действующее правительство, партия Единой России направлены исключительно на уничтожение, на понижение? Обещали удвоение ВВП, не состоялось. Обещали повысить производительность труда, она упала. У нас нищета а уже стала притчей в языцах. 20 миллионов э, нищих, откуда в советское время их не было, это уже порождение вот этого демократического режима, почему у нас идет такое расслоение общества, когда 20 миллионов нищих и 120 долларовых миллиардеров. Сегодня э, долларовые миллиардеры, вот первые десятка, их состояние оценивается э, или приравнивается к пенсионному годовому пенсионному фонду Российской Федерации. Но не может быть такого. Совсем недавно по этому поводу в своем обращении к президенту выступил Геннадий Андреевич Зюганов, лидер Коммунистической партии Российской Федерации. Он потребовал одного изменить курс экономического и социального развития. Курс должен пойти на развитие, а не на стагнацию потому что стагнирует все, начиная с науки. У нас уничтожена отраслевая наука. У нас фундаментально погрязла в разборках и не выдает нужного результата. У нас образовательная система рухнула. Введение ЕГЭ ну, практически уничтожило среднее образование. У нас промышленность не может давать того количества товаров, которые необходимо нашему народу. У нас 70% промышленных товаров сегодня закупается за границей, и треть продовольствия мы покупаем за границей. В советское время мы сами себя обеспечивали. И хотя нам говорят, что были пустые полки. Пустые полки были тогда, когда была диверсия в конце 80-х годов. А все годы, слава богу, люди с голоду не умирали. Геннадий Андреевич, в своем заявлении отметил, что мы неоднократно обращались к правительству с предложением создать бюджет развития. Ведь деньги в стране есть, у нас 600 миллиардов долларов золотовалютные резервы. Это практически где-то 54 триллиона рублей. У нас 14 триллионов бюджетных денег, это фонд национального благосостояния. У нас 30 триллионов лежит в банковской системе. Вот они, кредитные ресурсы, берите, стройте заводы, фабрики, Значит, осуществляйте, в конце концов, импортозамещение. Но, однако, ничего не делается. Именно поэтому Геннадий Андреевич и обращается к президенту, но ну, обрати внимание, что делается в стране, потому что то, что делается, это ведет страну ну, к непредсказуемым последствиям, потому что но ну, точка невозврата уже совсем близко. Вот недавно, так сказать, в разрезе этих проблем состоялся Санкт-Петербургский международный экономический форум. Все ожидали, что на этом форуме, ну, наверное, решатся какие-то проблемы, дадутся какие-то направления, которые ну, поведут страну вверх. Однако самые лучшие ожидания не оправдались потому что ну, форум не дал того, что от него ожидали. Во-первых, сам форум ну, проходил в такой обстановке, когда люди больше чертыхались, чем ходили на площадке, потому что цены были повышены в три раза. Если первоначально на форум входной билет был где-то 300 тысяч рублей, то теперь уже за миллион в ресторанах. При всем этом еще огромная плата, еще огромные э, деньги надо платить за еду, ну а результат довольно печальный. Я, вот участник этого форума, я присутствовал на многих площадках, но что я услышал, Набиулина сказала, что будет расти инфляция порядка 6%, поэтому они переходят от мягкой политики к нейтральной политике. Это значит, будут сидеть сложа руки и ничего не делать. Что за нейтральная политика? При этом э, ипотека уже повы повышена до 6% и будет до 7%. А я только что вот приехал из регионов, а там она 11%. Министр э, экономического развития решетников выступил и сказал, что для роста экономики нужны инвестиционные проекты а их нет, этих инвестиционных проектов, поэтому пока подождем, пока они будут, значит, развития никакого не будет. Но в то же время он сказал, что к середине этого года мы выйдем на параметры экономики, которые были в доковидный период. За счет чего – непонятно. Силуанов сказал, что экономика перегрета, поэтому идет инфляция, поэтому нужно сокращать расходы, он даже ну, не чувствует, что он говорит. Если цены растут, значит, не хватает товарной массы. Значит, лечить эту проблему надо увеличением товарной массы, производством этих товаров. А он говорит, надо сокращать бюджет, надо сокращать экономику, для того, чтобы... потому что она перегрелась. Да она не перегрелась, она охладилась. Ее надо поднимать. Но Силуанов говорит, что надо опускать. Я ожидал что президент выступит и даст какие-то новые направления ну но, к сожалению не услышали мы никаких направлений значит в основном я бы хотел сказать что он прошелся по тем проблемам которые ставят перед нами международный валютный фонд и всемирный банк реконструкции и развития ну кто читает их рекомендации тот знает кто не читает конечно не знает но такие вещи которые сказал президент, ну, я не знаю, их, конечно, надо обсуждать, он сказал, что нам надо сократить избыточное количество нормативных документов в строительстве, то есть СНИПы, ОСТы и ГОСТы. Он сказал, что из 10 тысяч нормативных документов надо сократить, сократить большую часть и оставить только 3 тысячи. Что значит 3 тысячи? После этого, как мы отменим строительные нормы, у нас начнут падать дома, Сооружение, потому что никто строительные нормы выполнять не будет. Мы что, не помним, как падали у нас аквапарки? Мы что, не помним, как у нас сгорела хромая лошадь? Мы что, не знаем, какого качества строительства сегодня идет даже со снипами, А без СНИПов вообще рухнет все. Вторая проблема, которую он посвятил много времени, это была борьба с ковидом. Ну, о ней я и говорить не буду. Это реклама наших препаратов, ради бога, кто хочет, пусть вакцинируется, кто не хочет, нет. По крайней мере, пока это добро, добровольно. Но третья проблема, которая была поставлена, и она была озвучена Чубайсом, что надо бороться с парниковыми газами, в частности с СО2. И вот здесь я должен сказать, что эту проблему навязывают Соединенные Штаты. Они разработали мембранную очистку парниковых газов. Ну, то есть всех выхлопных газов, котельных, машин, всех. И теперь они собираются торговать оборудованием для очистки газов. Но я бы хотел сказать, что у нас огромные территории лесов. Леса являются ну, естественным фильтром для очистки парниковых газов. И вот статистика вырубки лесов и уничтожения лесов пожарами ну, просто удручающее. За последние 20 лет 80 миллионов гектаров леса сгорело и вырублено. Вот если мы решим вопрос с лесниками, с контролем этих лесов, то не надо будет бороться и с парниковыми газом. Но 80 миллионов гектаров леса мы уже потеряли. И мы потеряем еще, потому что Сибир горит каждый день. Чубайс выразил надежду, что надо нам стать лидерами в производстве водорода. То есть котельные, которые отапливают сегодня углеводородным сырьем, надо переводить на водород. Но производство водорода, я за него, оно пока несовершенно и требует огромных затрат электроэнергии по существу, чтобы. Наши котельные, допустим, отапливались э, водородом, но ну, нам надо практически все альтернативные источники пустить на производство водорода. В результате ну, у нас наполовину сократится выработка электроэнергии. Поэтому все эти вопросы надо обсуждать. И в завершение хотел бы сказать, вот то заявление и обращение, которое сделал Геннадий Андреевич э, Зюганов президенту, вот за основу надо взять его. Все эти вещи, которые навязывают нам Международный валютный фонд и Международ... Всемирный банк, они хороши. Но нам надо заглянуть в проблемы внутренней страны и решить вопросы экономики, социальной сферы, здравоохранения, образования. Если мы не решим эти вопросы в тех, в том ракурсе, который преподнес его обращение Геннадий Андреевич Зюганов, то перспективы России будут довольно мрачными.